Надо вывести и на Прям такой уверенный, прям вывести, да? Прям вывести. Да, да, да, да. Ты такой уверенный Надо в себе? Надо ты кулаком в грудь что ли бил Нет. себе? Нет? Или головой ударился об стенку? Нет. Сегодня будет у тебя Нет. это такое. Да. Триумф у тебя будет. В прямом. В прямом. Узнаешь, что это, то, что, вот, что не оплачено, а тоже оформляется. Смотрите, здесь, я сюда, сюда вижу, Увидишь? Ага. Да, это с гарантией, это 100%. Убери. Без вариантов. Увели А если не уберут, то что? Убивают полицию, да? Ну давайте полицию говорят, вообще это, что, свет не хотят. А они что свет-то отключили? это подсобное помещение, а вот, но ну, никаких надписей нету. А что свет-то отключили? Да это не они это, а, а, а они сами удивились. Да ну, ладно. Что, полиция вызывают? А что, не хотят общаться что Да, они вообще не в меняшки? Да? Ну, я говорю детскую просрочку продали, она орёт на меня, выйдет и все. Да, ну, хоть знаете, кто сидит, кто-то. Ну, он вон там. не написано, что подсобное, это понимаешь? Это, это часть такого Ну, в последний раз спрашиваю. Вашем... Вот. Какой-то, так а? <зыв> Мы полицию вызываем или все-таки нормально вызываем? Так у вас аварийная ситуация, детская просрочка в магазине, конечно. Так вы выйдете сюда-то. Я здесь, пожалуйста. Кто главный? А? Вот он, он. он? А директор-то кто? А там кто общался с нами? С женским голосом. А женский, а женский голос-то кто? Давай в полицию, и все. Еще будет так А кто здесь директор? Сусловолосые? А ну да. Ни в коем случае не звоните по этому номеру телефона 8 921 9731 620 А вы директор? Я спрашиваю. Вы директор или, или, или секретарь директора? А вот у нас супервайзер данного магазина. Где директор-то? Директор, -то. директор меня тоже вам говорил. А женским голосом кто общался с нами Рабочий. Рабочий? Рабочий. кричить прямо на покупателей рабочий так она имеет право такое делать Она не Да? я там. Я ей говорю детскую просрочку купили у вас Она на Купили? конечно купили и вывели детскую просрочку вот сейчас вот просрочка как так это не на что ну конечно Ну зачем на... Ну, так это его против. Товар качественный, а он оказался некачественным. Да. Качественный да. товар сказать. Да. Арванный пантер. Арванный пандор или покупатель. Да. Ну, если реализовывать, да? Но мы не можем заказывать вот сегодня. Не успели покупать. А, это вот две недели тоже не успели посмотреть? Или месяц? Все нормально. Все нормально, всё да, нормально да? Детей травить это нормально, да? да давай, 112 да? и посмотрим, всё, что нормально. По 20 и 38 а Не-не, он... уже что хочу, здесь? чтобы на директора было умное дело заверяется. Зачем? Да, да. да. ну, Может, чёрный, зале, зачем? Зачем? Зачем? Еще раз, чтобы магазин не торговал детским уранжачкой. Сломать. Несите пакет черный. Обычный пакет черный для давай чего? Чтобы утилизировать? Или, или как с позиции будем? а? Давай с позиции за Как зачем? чтобы вы понесли ответственность подвесились в 8 мая директор да? магазина снимать. руки уберите снимай, снимай. снимай девочек на трассе судя по тебе ты не девочка ты не в моем вкусе я не по мальчикам 3 недели, детское питание, когда срок 18 числа, неделю не снимали детское питание о чем речь? Не хотите работать, ну на работу. Зарплата 200 тысяч евро. Сойдет, я устроишь на работу? Меня снимает. снимает девочек. А я фиксирую. Что ты фиксируешь? Бля? Твоего общения со мной. Я со мной не ну, разговариваю. Ну не разговаривать тогда, не обращайся ко мне и снимать я не буду. Так я у меня а зачем ты камеру мою трогал? Потому что я прохожу, Без присутствует... потому, что это мое имущество. Я, я твое имущество тронул? Телефон какой-нибудь. Меньше трогать будешь чужое. И снимать никто не будет. А вы не можете цельного трифона собрать детскую просрочку. И вот эта детская просрочка. Одну позицию, хорошо, не вопрос. Мы нашли три детские. Я купил вот одну из них. 17.05 пиво нам приходит каждую неделю это скорее всего со склада нам 17.05 оно в первом ряду стоит у вас молодой человек а это закончилось 9.05 а сегодня уже 24 а где был сотрудник и чем он занимался да? А Хамил, пиши заявление-то. Давай, если ты, если ты не терпила, пиши заявление. Нормальный. Ты напиши заявление-то. Вызывай сотрудников полиции пиши заявление, если тебе нахамили. А я предоставлю видеозапись, как ты трогаешь мое имущество. Это уголовная статья. И давайте будут другие люди, в другом месте. Слышишь? Это первый магазин, который выключает свет у меня. Кстати, у меня тоже у него. я не уверен, что они специально. Это специально сделано, поверь, конечно. Здравствуйте. Можно участковую, либо следственную оперативную группу по адресу Невский проспект, дом 146. Магазин «Пятерочка» реализует детские товары с истекшим сроком годности. Невский 146. Да, литер А. Магазин «Пятерочка». Мне продали сок для детей, предназначен для детей с трех лет со стекшим сроком годности. Хорошо, я попринимаю. Будьте фамилии кто сообщает. Не трогайте пока это имущество, которое мы сейчас это выбрали. Мы его. Вы еще не купили, извините. Этих... Ну, это в моей потребительской тележке. Это в моей потребительской тележке. Это что наш, мой чувак? Вообще... Это в моей потребительской Ребят, тележке. Ребята, давайте глупости не надо Не надо трогать. Трогайте. Для того, не чтобы нам было применять средства самообороны против вас, а вот глупости, пожалуйста, не делайте. Пятерочка, это же 5X Retail, да? 5x. Тем более, новый формат пятерочки, оно позиционирует себя о том, что у них нет просрочки. Ага. у да, только то, что у вас почек. Ну, конечно. Да не только. Это в твоих мечтах. Это 5x. только в твоих мечтах, 5x. может быть. Не, нет, да. Сегодня будет у тебя такой да, триумф. Триумф да. у тебя будет. В ну, прямом. Узнаешь, что это, то, что, вот, что не оплачено, тоже оформляется. Увидишь? Да, но это с гарантией, это без вариантов. Еще как? И зрители оценят. Убери камеру. А если не уберу, то что? Мато ари. Первое предупреждение. Ну, а Нет, это не русский язык, за это... ну говори, у нас там у нас там есть переводчики, в принципе, они переведут. Ты думаешь, ты такой первый что ли, один единственный вот это как в интернете, кто смотрит? Переведут еще как мы попросим перевести? И люди с удовольствием переведут то, что ты скажешь. Кстати, холодильники сейчас вон выключены все, да? И, соответственно, весь товар все пропал. Вот он. Все пропало. Вообще просто детское. Все можно сразу снимать и в помойку выкидывать. Нарушение температурного режима. Вообще красавцы. А вот там дельт ГБРщики приехали. Здравствуйте. У нас ничего. Мы даже не сотрудники магазина, поэтому у нас ничего не случилось. Такой, прям такой уверенный, прям вывести, да? Прям вывести. Да, да, да. Ты такой уверен да, выйти, в себе? Выйти, Ты кулаком в грудь, что ли, бил в себе? Нет? <FR1> Или головой ударился об стенку? Нет. Вообще просто поражаюсь над тобой. Чего? Вывести человека, где совершается административная либо вы, уголовная вы, видите, статья. Здесь место преступления. Здесь место преступления. Какое пода... преступление? Кого убили? Детская просрочка продается у тебя в магазине. Ты в своем уме вообще, а? Сиди лучше, жди полицию. Еще просит ГБРщика превысить должностные полномочия. Ты в своем уме, что ли, а? Подвести его под уголовную статью. 203-е, превышение частном охране. Зачем она ему? До 7 лет лишения свободы. Нормальный такой. Ты, наверное, реально головой ударился там. Споткнулся и ударился. Травмы нет головы никакой? Матом а, не ори. Еще раз предупреждаю. Будет написано заявление на тебя. Конечно. Конечно Возможно. Просто уверены в себе. Просто лучше ост, останьтесь, пожалуйста, с нами. Я вот лично, ну, я просто я не уверен в их неадекватности. Раз он уже матом здесь ругается, Опа. да будет цвет, сказал монтер. Опа. Опа опять Слышишь, это как? У Электричество у них не работает. Видишь, холодильники то включили, Холодильник. чтобы не испортился товар, потому что иначе выкидывать придется. Часть включили, часть не включили, да. Спецом, да. спецом. Конечно, я тебе говорю, спецом они это сделали, потому что пришли, это как у вот, сняли детскую просрочку в магазине блогеры. Посмотрите, ребята, вот, вот из-за этого, вот из-за этого, сейчас весь сыр борца с 17.05 вот этот вот с 6 месяцев срок годности истек 18.05. Сейчас камера сфокусируется. Вот, 17.05 вы видите. Пиво, я думаю, что здесь, наверное, скорее всего, не увидите. Но поверьте на слово, что оно просрочено. Срок годности истек 17.05. Здесь срок годности истек. Тоже поверьте на слово. 9.05. Здесь развакуум. Здесь тоже развакуум. Здесь.. Соответственно даты дефростации нету. В общем приехал Цезарь в магазин девочка на Невском проспекте. Сотрудник магазина прям такой уверенный в себе был попросил ГБР вывести нас отсюда из магазина прям вот я у него раз пять спросил ты уверен в себе в этом в этих поступках что-то что будешь что он хочет совершить он говорит да я уверен в себе головой не ударялся шишки у меня нет нигде вот прям он кулаком в грудь бил что сейчас нас выведут. но цезарь оказался сознательным вот и не превысил должностные должностные полномочия не превысив а, физическую силу гражданам российской федерации и не пошел на поводу у торгового предприятия